Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Макс Эффект. Дом Дракона, завоевание Эйгона. В прошлых сериях мы очень долго и упорно разбирались с васалами в семи королевствах, и наконец-то разобрались. И теперь мы можем приступить к завоеваниям остального мира. Итак, первая наша цель – это Тираж. Здесь правит Архан. Архонт Мирмелла. давайте-ка мы ему объявим войну. Завоевание дракона, завоевание дракона Тираж, все завоевание дракона, угу, угу, угу. все отправляемся и пускай наши вассалы выполняют свои обязательства. Штормовой предел почему-то не присоединился к нам, но это в принципе нормально. Вот здесь у нас сразу же это. Сразу же битва началась Потому что здесь видимо у Тироши были Фактории Ладно Я надеюсь что этот тирашит Сдастся нам Да он сдался Все он не ви... Я не вижу перспектив э, В конфликте с вами и вашими драконами И тем самым я сдаюсь и клянусь верно Служить вам как вассал И война закончена Теперь, пожалуйста, отдай нам нашего сына. Так война утихла. Но мой сын до сих пор остался рабом. Мейгер все еще раб. Вот, приказать вассалу освободить родственников. Срочно! Хорошо, что тут есть такое решение. Ваша светлость, хоть, хоть это и большой убыток на меня, заткнись! Это мой сын, он торгариан. Тебя вообще не должно каза касаться, что это тебе принесет большие убытки. Я выполню ваше поручение освобожу ваших родственников. Я немедленно отправлю их в город Королевская Гавань. Ох. Он лишается черты раб. Стойте, верните мне его. Но у него все еще есть черта. Э -э -э Бывший раб. Так, ладно, хорошо. Я очень рад, что мы смогли освободить нашего сына. Он теперь вернулся под наше крыло. Я бы хотел захватить вот эти вот острова. Архипелаг ступени. Здесь у нас очень много пиратов. Нужно, нужно покончить с этим пиратством и передать это королевство кому-нибудь из наших, опять-таки, верных валерийцев. Попробуем заво завоевать вот тебя сначала, так они выполнят свои обязательства. и Надеюсь, ты сдашься. Так, превосходно, превосходно, превосходно, превосходно, превосходно. Так, ждем несколько дней. Все, он сдается. Он сдается, он наш вассал теперь. Так, мы можем у тебя отозвать титул? Ага. Не можем, потому что у нас с тобой перемирие почему-то. Так, теперь давайте завоевать дракон за кровавый камень. Или что? Да, кровавый камень. Не выполнит свои обязательства. Давай сдавайся. Ждем несколько дней, и он должен сдаться. Нет, он не сдался. А, все, он сдался. Отлично. Отлично. Здесь можно будет просто, например, эм, заговор с целью разжигания мятежа. Мы быстренько разожгем мятеж. Так, или... И у нас будет э, возможность отобрать у них эти титулы и передать их э, нашим э, лояльным людям. Потому что от пиратства на ступенях нужно избавляться. Ой... Как много здесь ивентов. Наш заговор раскрыли, ну ладно, мне в принципе без разницы. Это никак не помешает мне продолжать этот заговор. Безумие и величие это две стороны одной медали. Каждый раз, когда новый Таргариен рождается, боги бросают монетку. И мир, заты в дыхание, ждет, чтобы увидеть, какой стороной она упадет. Да, здесь у Таргариенов есть такой ивент, как... Бросание монетки. Так, чем же... Кем же он у нас стал? Он получает черту гневный. Эйнис гневный. Энис Эй, привлекательный, гневный и сумасшедший. Ой, вообще... Так, мои сообщники изготовили доказательства измены персонажа. Угу. Сейчас он должен поднять восстание. Или не поднимет. Да, он поднял восстание. Что, сейчас мы быстренько с ним разберемся. Может, ты сдашься, пока не поздно. Просто мы тебя сейчас раздавим, у тебя ничего не получится. Всего 93 человека мы смогли поднять здесь. Неужели нам придется тащить войска из, из Королевской гавани? Мои дорогие вассалы, нам сейчас придется очень долго во воевать. Так что приготовьтесь к этому. Мы будем покорять весь мир. Не сопротивляйтесь этому, просто примите. Примите все, как оно есть. Так, все, мы приехали. Что это? Опасная фракция сепаратистов? Слушай, дружище, ты лучше не ходи по краю. Не, не ходи по краю. Давай-ка мы тебе пошлем подарок. Есть такая возможность? А, у тебя слишком большие аппетиты. Нет уж, спасибо. Сейчас мы отправим вот эти войска на бой. Там быстренько дракон со всеми разберется. И мы отберем у него этот солнечный камень. И отдадим кому-нибудь из наших верных вассалов. В этой серии, я так понимаю, у нас будет завоевание ступеней. Так, лорд Люсифер Масси угрожает внешние враги. Должны ли бы мы исполнить наш королевский долг и помочь ему? Да, это мой долг. Что у нас здесь? Норвас захватывает рабов в крюке Масси. Ненадолго. Ненадолго у вас будут такие возможности. Потому что скоро к вам придет пламя и кровь. Так, закуйте лидеров кандалы, остальных отпустить. А вот тебе предложить мир. Что? Угу. Да, я понял. Здесь очень много ивентов. Я раньше читал все ивенты. Сейчас только вот некоторые только прочитываю. Так, он будет лишен солнечный камень. Давай, отдавай. Так, мы можем его отправить в ночной дозор. Да, все, отправляем его в ночной дозор. Пират в ночном дозоре. Как здорово. Как замечательно. Так. Солнечный камень. Кому его можно отдать? Вот Вейрон. Вейрон, например, может стать... Э, но он сейчас находится в матрильнейном браке с нашей... С нашей матерью. А, ладно, хорошо, давайте выдадим ему титул. Пожалуем ему солнечный камень. И пускай он владеет этим титулом. Все замечательно. Постепенно, постепенно мы будем отбирать титулы и, и у пиратов, а, и отдавать их валерийцам. Так, далее. Кровавый камень. Тебя нужно подстрекать к восстанию. Король Эйген хочет... У... Или можно фабриковать измену. То есть, если мы сфабрикуем измену, то мы, скорее всего, сможем его арестовать. И просто лишить его земель. Попробуем. Я, с... Я посмотрю, как это вообще действует. Так, и у нас сейчас война с Норвосом. Нужно быстренько их победить, чтобы они больше нам не мешали. Отправляем наши войска в Норвас. Где-то... о, как далеко нам плыть сейчас придется. Но ну, ничего. А, все, они больше не, не могут продолжать войну. А, замечательно. Нам больше не придется к ним туда плыть. Давайте возвращаемся на Драконий Камень. И распускаем войска. Но <толкно> только ради того, чтобы снова их поднять. <толкно> очень скоро. Потому что войны у нас не прекратятся очень еще долго. Я не успокоюсь, пока мы не завоюем весь мир. Большинство из тех мест, в которых мы побываем, которые мы завоюем, там я хочу посадить валерийцев, то есть людей валерийской веры и культуры, чтобы они были нам лояльны. Все очевидно. И у меня вообще есть такие мысли о том, чтобы создать новую валерию, реальную валерию, там где вот реально будут валерийцы, будут драконы, Реальную Валерию создать уже не получится, потому что Валирия была Фригальдом, то есть Торговой Республикой. Что у нас тут? Что-что-что? Эйтен Виларион шлет нам письмо заключить брак. Он хочет... Э, он хочет жениться на Элдере. Кто это такая? Штормовая? Хм... Ладно, хорошо, принимаем. Пускай женится. Если ему нравятся люди из штормовых земель, то пускай. Я бы предпочел... Ему отдать в жены валерийку какую-нибудь. Ну-ка, а что если попробовать расширить Красный замок? У нас достаточно вроде бы денег для этого. Ну давайте 250 денег потратим. И что же будет? Видимо, вместо Эйгенфорта здесь вырастет Красный замок, да? Дракон в Хагар. Хищный зверь. Она регулярно летает над... Землями королевской гавани и поедает скот простых крестьян. В последние месяцы, протестуя против разорения сотни крестьян, добиваются встречи с вами, и их недовольство растет с каждым днем. Ладно, предложим им справедливую компенсацию, чтобы у нас не было восстаний из-за этого. Надо бы нам э, построить драконью яму, чтобы нам. Не, чтобы нам не мешались. А у нас деньги кончились. А куда делись все деньги? Блин. Надо бы взять кредит, потому что когда в королевстве у нас недостаток средств, это сразу же порождает куча недовольных вассалов. Давайте эм, возьмем кредит в железном банке Бравоса. Что? Мои сообщники изготовили доказательства, что лорд-пират Сирио планирует восстание против меня. Я увижу его позор. У нас 40% шанс, что, шан, что заговор успешен. Посмотрим, как это, чем это закончится Блин, мои вассалы отказались верить в фабрикованные доказательства Измены вассала по имени лорд-пират Сирио Что еще хуже, один из моих агентов был пойман и допрошен И мое участие было открыто Мы потеряем 100 престижей и станем бесчестным Блин, бесчестный Это дает минус 1 дипломатии и минус 10 к общему мнению Неприятно так-то Похоже, все это откладывается но мы попробуем еще раз э, сфабриковать э, теперь уже не доказательства измены, а, а разжигание мятежа. Раз разожгем мятеж. Найден вероотступник. заклинатель бурь Валикс ворвался в мои покои в окружении нескольких воинов. С ними был лорд Алистер из железной рощи, закованный в цепи. Ваша светлость, этот вероотступник открыто заявляет, что кто-то там принял его в свои ряды. Ты чего делаешь-то? Ты, делаешь Ты чего делаешь-то? Религия железнорожденных. Валерийская религия. Вот истинная религия. Давайте сожгём ему. Ха -ха -ха -ха. Так, мы снова пытаемся подстрекать его к восстанию этого лорда Сирио. Давайте. Так, все, он восстал. Блин, вот это даже более эффективно. Э -э потому что больше шансов имеет на то, что... Потому что, ну, воины выигрывать легче. А что это такое? А что это? А, -а что это вы восста восстаете? Это кто вам разрешил? Почему вы встали на его сторону? Ну, и я вам всем покажу еще. Если у нас будет возможность после этого всех их лишить титулов, то я так и сделаю. Потому что они обнаглели совсем, ну вообще. Так, нам сейчас главное защитить королевскую гавань. Потому что, ну, вот эти вот люди неприятные. Мне они абсолютно неприятны. Что они вообще себе позволяют? Да как они смеют? Так, здесь сразу же началась битва. Сразу же. И мы сразу же отправляем своего дракона в атаку. Так, Дракарис. Земля уничтожена, блин. Земля уничтожена. Драконьем пламя. Сир Оливар попытался убить дракона. Зря. Дружище Это ни, ни у кого не получится убить Балериона Черного ужаса Так, принц Мейгер, Принц Мейгер стал смышленым этот, этот ребенок кажется великим Несмотря на то, что он когда-то был рабом Он все равно велик А Крести находится в моих руках К тому же он близкий родственник наших врагов Кто? Мы по праву можем казнить или оставить его в заложниках Как предупреждение нашим противникам так, это не его вина. Нет, вряд ли. Посадить его в тюрьму. О, еще один. Осмуд Стоквард. Тоже посадить его в тюрьму. Так, послать дракона в атаку. Так, Дракарис. Так, Розбийская битва. А, я так понимаю, нам здесь снова пытаются предложить вызвать у лорда Рикарда на поединок. Ну, мы сейчас соглашаемся, потому что... Вы поворачиваетесь лицом, и лорд Рикард, Рикард прерывает свой удар и убегает. Вы пытаетесь преследовать, но теряете его в хаосе битвы. Ну, естественно. Против дракона не попрешь. Так, есть здесь кто еще, кто хочет подраться с нами? Среди наших верных вассалов, в кавычках, естественно, верных. Видимо, нет. Что ж. Теперь, я думаю, можно погрузить все эти армии на корабли и отправиться на завоевание Кровавого Камня. Вау! Вау! Вау! Вау! Новости из земли Королевская Гавань. Ваша светлость. Новый дракон пришел в мир. Принц Эйни Старгариен, по-видимому, успешно вывел одного. И он получил имя ракерон Он дракон, и он безобразный. Этот дракон неприятен на вид с деформированными крыльями уродливой чешуей. И он является, он является ребенком Амираксис. Амираксис тем временем у нас а, от, а, принадлежит королеве Рейни. Все-таки Рейнис поступила очень правильно. Так, Верховный Лорд Мерн Гарденер из Простора давно считает меня своим, своим врагом из-за каких-то обид, которые мой дом нанес его дому. Теперь этот дурак взял в плен моего родственника, оказавшегося в его земле. Как так получилось? Весенню Таргариен? Это возмутительно. Я требую их немедленного освобождения. У нас сейчас появится повод для того, чтобы убить этого верховного лорда Мерна. Ну или как-то... Как-то иным способом с ним расправиться, потому что мне не нравится его поведение. Как он смеет вообще заключать в тюрьму нашу жену и нашу сестру? Мой посланник вернулся из Хайгардена. Правда, уже без головы. Верховный лорд Мэрн Гарденер казнил моего родственника. Что? Что? что? Как казнил? Казнил весенью? Казнил Моего родственника Грубо проигнорировав Мое требование освободить другого родственника Тем самым заслужив гнев Дома Таргариенов Пламя и кровь Я надеюсь она, она все еще жива И он ее не убьет Надо кстати за ней проследить Потому что я очень сильно боюсь Что он ее убьет Она не должна умереть У нее валерийский меч И у нее дракон есть в Хагар. Просто ужас. Давайте заговор с целью побега из тюрьмы, во-первых. А во-вторых, мы тебя отомстим. Мы тебя отомстим. А после того, как закончится эта война, мы тебе объявим войну. Так, что это, что это, что это, что это? Прекраснейший король Эйген, благослови вас Бог. Мы предлагаем вам условия, на которых весенний Таргарин освободится за скромную сумму 10 золотых. За 10 золотых! Таргарина, королеву семи королевств. С валерийским мечом и драконом. Он тупой. Ну, ладно, я принимаю, почему бы нет. Все, она, она освободилась. Слава вам семь богов! Отец-кузнец, матерь, старица неведомый. Так, эта компания показала, что Кварлтон Гонд является достаточно хорошим человеком, чтобы общаться с ним. Я ценю его мнение чрезвычайно и доверяю ему на поле битвы. Собрать по оружию. Угу. Королева Рейнис хочет стать регентом. Угу, угу, угу. Да, все, я понял. Хорошо, ты получаешь титул назначенный регент, я согласен. Хорошо, она теперь наш регент. Замечательно. Так, битва в местечке Солнечный камень. Так, все, битва в местечке Солнечный камень окончилась. И теперь нам нужно высадиться в кровавом, в кровавом камне. А где все звуки-то? У меня почему-то все звуки из игры пропали. Странно как-то. Вот некоторые звуки есть, а некоторых до сих пор нет. Кстати, сколько нам нужно денег, чтобы погасить заем? 481.6 высокие э, э, эти ставки кредитные. Так, освободить всех заключенных. Это Морган. И Динарио. Освободим всех Закуйте лидеров кандалы Все, заковали Теперь э, предлагаем ему мир Выдвигаем требования Все замечательно Теперь мы его лишим Кровавого камня Что? Война выиграна Войска мятежников разгромлены Нашими храбрыми сторонниками Лорд Джон Росби, один из предателей Предстал перед вами, чтобы услышать приговор мы лишаем его Росби. Он, он скорее всего, не согласится и, это, и поднимет восстание опять. Тебя тоже мы а, лишаем Мозборо твоего. И Стокварта тоже лишаем. Угу, отлично, отлично. Лорд Рикарт объявил войну. Ваш суд слишком жесток я Поэтому я и мои знаменосцы больше не признаем вашей власти над Стокварт. Это объявление войны. Я раздавлю его. Так, тебя мы лишим... Лишаем тебя приветной бухты. Все замечательно. М -м -м, давайте милосердие. Так, теперь всех нужно изгнать в ночной дозор. Тебя изгоним. Тебя изгоним. Всех изгоняем в ночной дозор. Кого можно. Так, и тебя тоже, лорд Сирио Натис. Кстати говоря, у него есть этот валерийский клинок яд. Мы можем его, у него отобрать его? Нет, у, у нас нет на это претензии. Но мы все равно из, изгоним его в, в, в ночной дозор. Интересно, что будет с этим валерийским клинком потом? Кому он будет потом принадлежать? Так, далее. Мы можем создать владение черноводное. Так, мы создали титул владение э, черноводное. И нам нужно опять-таки раздать все титулы э, лояль, лояльным валерийцам. Прежде чем мы дальше отправимся на завывание. Тем более у нас тут тем более, у нас тут восстание опять поднял. Лорд Стоквард. Лорд Рогар из Королевского леса хочет, чтобы мы помогли ему. Лорд Ален Читеринг должен прекратить. Ваша светлость, я боюсь, не могу закончить эту войну. Мое дело правое, поэтому вы не имеете права приказывать мне остановиться. Я ничего не могу поделать. Так, война между королевствами Железный Трон утихла, но это пока что пока. Пока что мы еще не разобрались со всеми восстаниями, которые у нас тут поднимают наши верные знаменосцы, которые мы отобрали. Нужно раздать их нашим лояльным знаменосцам. Вот Рейгель. Рейгель, в принципе, неплохо выглядит. У него очень хорошие навыки. Давайте ему отдадим э, владение черноводное, да? Вот владение черноводное со всеми титулами. Все. Он основал новый дом Гелионар. Кстати, я могу верховного лорда Мерна попытаться арестовать, но всего лишь 1% шант на успех. Если у нас не получится, то он поднимет восстание. Но мы, естественно, его победим, да, это разумеется, и сможем у него отобрать простор и даровать кому-нибудь другому. В принципе, можно было бы так сделать. Но это мы уже будем делать в следующей серии. В этой серии мы с вами сделали очень, чего, очень много чего полезного. Усмирили восстание. И, в принципе, неплохо так поразвлекались. <смех> так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.